Здравствуйте, мои дорогие друзья и лучшие на свете зрители! Я продолжаю готовиться к Новому году, и вслед за моей новогодней сервировки в красном и зеленом хочу предложить вам свой мастер-класс по созданию новогоднего венка, точно в, таки, в таком же цвете. И создана она была уже два года тому назад. За основу я взяла венок, сплетенный из лозы которые я сплела еще летом на даче. Но такую же основу, сплетенный из веток виноградной лозы или сушеной соломы, можно заготовить самим или даже купить на озоне. Имейте в виду, что еще не поздно. Стоимость ее диаметром 25 сантиметров будет варьироваться от 400 до 500 рублей. После того, как пройдет Новый год, вы сможете разобрать венок и использовать его как основу для декора для Пасхи. И декорировать по своему вкусу. Так что это будет ваша ручная работа, которую можно не только повесить дома, но и использовать в качестве отличного подарка. Дорогие друзья, заранее благодарю за просмотр Удачи вам и хорошего настроения!